Ну что, привет, девчонки и мальчишки А также их родители Информацию сейчас доношу До таких личностей Которые пытаются мне какую-то херню Уписать там Всякие гадости непонятные Говорю вам заранее чтобы вы были в курсе Азбуку Морза я не знаю Стучать не умею Выхожу в прямой эфир и говорю открытым текстом Идите нахуй с моего контента не нравится, просто нажмите на крестик и не смотрите больше не надо мне писать, мне похуй на ваши комментарии еще раз говорю кому это не нравится кому нравится, тот смотрит и будет смотреть а вы гуляйте дальше все, забыли про вас в общем, мы сейчас подошли к Джамтену. у нас на море сейчас идет отлив, потому что прибрежная линия прям вся мутная даже Сейчас подойду поближе к воде, чтобы было видно. Погода, уже который день не солнечная, такая пасмурная, но с другой стороны хорошо. А, жары нету такой прям, чтобы давило. Можно спокойно гулять даже днем. В том числе без уголо... а, как, уголовного убора. Так что есть свои плюсы тоже. Я не знаю, камера передает, не передает вам, но, как видите, море все грязное. Это вот Джамтьен у нас. Джамтьен, район 14 Сойки. Ну, Туристов, как тоже вы видите, практически нету. Одни тайцы. Патая пока мертвая. Мертвая и скучная. Не знаю, что вечером происходит. Вот ездит у нас тайцы. Едет вот такая вот машина и продает а, креветки, крабы, рыбу жареную. Кстати, Family Mart сломали почему-то, не знаю. То ли будут кафе делать китайское, потому что вот по соседству, где указатель рекламный там а, тайское кафе. Вообще вот эта часть метров 200 а, сделано, все заточено под китайцев, потому что а, вот эти вот отели... Бэй-Бич, резорт Жампиен. В основном заселяют китайцы. Этот отель непонятный, как он заселен, не заселен. В общем, вот такая вот жизнь скучная, потая. Машин, как видите, прибавляется, туристы куда-то пропадают. Ну, вот тоже китайцы поехали, или тайцы. В общем, видео сегодня, в принципе, будет ни о чем. Так, как мой день проходит, так скажу. Я сейчас еду в Паттайя парк, посмотреть, там не надо с человеком встретиться, переговорить. И потом на обратном пути уже попробую пройти по береговой линии, вот именно от Паттайя парка до Джамтьена. В общем, вот такой сегодня маршрут у нас будет с вами. Кстати, девчонки и мальчишки прочитал сегодня в новостях. А теперь вот на таких вот подножках. В общем, есть нельзя. Штраф тысячи бат. Вышло постановление 28 июня или июля. Не помню точное число, но то есть не совсем недавно. В общем, будут заставлять водителей демонтировать данное устройство. То есть, потому что очень много травм получает именно кто становится вот на такие вот штучки и едет кто-то выскакивает на ходу из-за невнимательности водителя так что скоро может быть мы увидим что пути будут без таких вот устройств все, поехали дальше что девчонки и мальчишки а также их родители, бабушки и дедушки мы приехали ну, уже почти приехали. Вот, тай парк, указатель у нас. И мы сейчас вот спускаться будем с вами на Русскую улицу. Сейчас машина здесь проедет. Здесь также а, вот с этим указателем а, находится пост полиции. Так что, кто катается без шлемов, без прав, а, будьте готовы, что вас могут остановить и оштрафовать. Райончик этот я особо, как бы ну, знаю, но... Не скажу, что прям знаю очень хорошо В основном проездом Здесь знаю, что очень много русских Именно в сезон Сейчас Не сезон И как видите, улица пустая Ну, опять же, это сейчас время суток такое Вечером, может быть, народ здесь и ходит, гуляет а Днем, даже в сезон Ну, ходят, но не так, как вечером Поэтому мы сейчас с вами пройдемся по улице Физам. А, много, кстати, кафе именно с русскими названиями. Также есть русские хозяева. Вот я ознакомился, например, вот, вот с этим кафе Антошка. Кстати, здесь, говорят, неплохая кухня. Сам не пробовал, рассказывать не буду, что плохо или хорошо. Есть также какая-то узбекская, или какая-то кухня, ресторан. В общем, сейчас пройдем, посмотрим. О чем номера здесь в отелях, тоже это надо все узнавать. Смотреть в интернете, смотреть на букинги. Вот, то ли продается, то ли в аренду сдается. Таксисты Также у нас тут экскурсии Сцены разные В общем, пойдемте дальше, сейчас прогуляемся, посмотрим Кстати, вот я говорил, узбекский Узбекистан, Лазати Какой-то ресторан или что, или кафешка Но не работает В сезон очень много все закрывается все стоит потому что а, туристов нету в россии всех пугают что здесь ливни топит потаю еще раз повторюсь все это брехня полная не верьте туроператорам им просто невыгодно вас сюда отправлять потому что ценники намного ну не намного ценники на билеты скажем так падают им проще вас отправить в Турцию, в Египет, там еще куда-нибудь. А так, выбирать вам, когда ехать сюда. В сезон или не в сезон. В общем, кто любит тишину, надо приезжать именно в такое время года. Когда тихо, спокойно, музыка нигде не орет. Ну, пойдемте еще, сейчас нам осталось метров 150-200, чтобы с человеком встретиться. Ну что, привет, девчонки и мальчишки, а также их родители. Сейчас нахожусь дома, залез в контакт и буквально был удивлен. Я обязательно приложу скриншот данного сообщения. Мне написал какой-то Виктор, Добрый день, меня зовут Виктор, я из Москвы, хотел попросить вас о помощи. Я играю в Квест, ну, в Москве я слышал, что много Квестов, как бы и сам в них тоже участвовал в свое время. А, у них какое-то задание в Таиланде, в общем, как я понял по сообщению, сейчас я вам прочитаю его полностью, потом вы сможете увидеть его на экране обязательно. А, я играю в Квест, и сейчас у нас есть задание в Таиланде. Оно находится в Паттайе, суть съездить в конкретное место в Паттайе. Там найти пластиковую карточку, забрать ее и сфотографировать ее. Есть конкретные фото, координаты места, где спрятана та самая карточка. Если вы согласитесь помочь, то я предоставлю информацию по месту нахождения карточки. Вдруг где-то рядом с вами по пути, или у вас есть знакомый, кто находится рядом с этим местом. Возможно, возможно вас попросите о такой авантюре. Буду благодарен любой помощи заранее спасибо в общем я ему написал ответ занимательное предложение наберите меня в whatsapp сейчас ждем звоночка от него как только человек прочитает сообщение я думаю он перезвонит и я постараюсь записать это все ну, на громкой связи чтобы вы все это услышали ну ждем звонка я не знаю девчонки мальчишки слышно вам или нет но после этого сообщения Погода у нас сейчас пошел резко будет, Не знаю, сейчас... видно, не видно. Я думаю, что слышно и видно вам. Вот на фонарь на веду сейчас. Видно, что дождик пошел. Молния. То есть внезапно. Целый день погода была нормальная. Но суть не в этом. Я сейчас говорю, что если сейчас человек отъездит звонит на WhatsApp, то придется ехать, помогать чтобы квест, а вы увидели, что данные должны на обязательно находиться э, в каком-то городе конкретно. Задания могут придумать все. И то есть можно играть спокойно. Кстати, я у сделал перестановочку небольшую. Ну, полностью все показывать не буду. В общем, в компьютерный стол я перенес. И угол, не помню, показывал, не показывал. Здесь у меня жилан, кровать, там вещи навалены Кухня, посуда помыта Готовим сейчас кушать Поставили кастрюлю на плитку Будем готовить себе кушать В общем, ждем сейчас Фокус, конечно, не успевает за Ждем, в общем, звонка человека, как позвонить будем уже, наверное, выдвигаться выждем непогоду и вперед поехали так, ну что, девчонки мальчишки, у меня ответил смс сейчас я его перебирать и попробую на ввод смс поставить а вот Я так понял, надо что-то найти. У нас сейчас дождик, если вы так слышите. И я сейчас еще кому тому же веду видеозапись для YouTube канала Так что, мне даже это интересно, что вы мне написали. А это будет все освещено именно на Ютубе. Давайте вы мне скинете данные все. Амбассадор. Ну, это далековато от меня вряд ли я туда смогу добраться поэтому вам скорее всего очень жалко конечно не вот это погоды, сейчас у нас прямо куча удобных резко пошел если бы хотя бы ближе к этой стороне вот где джантьен я бы с удовольствием бы съездил просто амбассажуры нету снегов не верил только завтра, это вам, я понимаю, надо сегодня все сделать. Так, ну давайте сделаем тогда проще. Вы мне скинете, если завтра это можно сделать, тогда завтра я поведаю и все это буду снимать на камеру, и потом это все выложу себя на контенте, и посмотрим это ну, на ютубе в общем, кидайте мне всю информацию, я говорю, сейчас запись ведется у меня на камеру, так, разговор не знаю, слышно, не слышно. <coughs> В общем, я жду от вас информацию контакте. и завтра постараюсь, надо... Когда... Или давайте на WhatsApp, да. Все, связь связи тогда. Всего доброго. В общем, девчонки мальчишки, как вы слышали, завтра постараюсь я поехать в Амбассадор, потому что сейчас ехать э, реально погода, как вы поняли, по шуму, там и льет за окном, точнее за балконом. Сейчас я вам покажу, чтобы у вас было истинное понимание. Смотрите, что там происходит. Там полный звездец. Так что Амбассадор только завтра. Ну а сегодня мы будем с вами, ну, точнее я буду заниматься своими делами. Чтобы у вас было понимание, я занимаюсь сайтом своим. Ну это не мой сайт, я на нем зарабатываю. Так, да. Смотрите, смотрите, за мои видео, выпускные, видео-выпускные. Кнопочки. Нам кнопочка покупки соединились Мы не сегодня на кайфале. Да? Красочно. Я Кто, кто, кто, думает, а, кто В общем, ребят, а, съемочка, продолжение съемочки уже будет завтра утром. Сейчас информацию пустину по данному заданию. Я не знаю, как это правильно назвать. В общем, я приму участие в игру какой-то пока сам, не знаю В общем, поехали.